Здравия вам, господа бояре! Я знаю, что у вас вызывают бурю положительных эмоций всякие посты в соцсетях и ролики про разведенных с прицепами. А еще больше положительных эмоций у вас вызывают посты про мужчину, который мимо шел... И прошел и ничего не увидел и ничего его не заинтересовало потому что он такой свободный классный замечательный и нафиг ему не нужна вся эта идея семьи и брака и обеспечения чужих детей что интересно у женщин Такие посты и такие ролики тоже вызывают эмоции, но другого плана. Эмоции эти сугубо отрицательные. И мужика, который мимо женщины проходил и так и прошел, они ну как минимум сатанистом начинают называть. А как максимум они ему приписывают все отрицательные качества, которые только смогут выдумать. Один мой подписчик написал по этому поводу целый пост в паблике «Жизнь Соло». «Да но», — пишет мальчик Владик, 44 годика, — Женщины в возрасте от 35 до 40 лет, без детей даже, без избыточного веса, не курящие и мужчина, замечательный мужчина, то есть я в самом расцвете сил, мне 44 года, да, живущий в одиночестве, но не одинокий. Уже третий новый год подряд, также без детей, без избыточного веса и также не курящий. Выборка по женщинам крайне специфическая, но что есть, то есть. Мальчик Владик 44 годика поставил перед собой задачу, прям таки цель, найти с кем встретить старость. Задача по нынешним временам является утопической, но именно таким образом я переформулировал в битве с детства социумом правило ⁇ необходимо рядом жена ⁇ Ну да, типа мужчина без женщины типа, ну вот не может, он типа неполноценный, да, вот просто необходимо, не почему. А когда кандидатка на роль спутницы в старость таки появляется, ну мало ли, женщины же любят знакомиться, да? То после определенного периода, от двух месяцев до полугода, появляется у женщины намерение узнать мою позицию на дальнейшее взаимоотношения. И к тому времени я уже достаточно точно могу спрогнозировать ее, и мой вопрос зависит лишь от манеры и темпа беседы, и звучит он всегда одинаково. Зачем? Или зачем ты мне знаете я много раз видел когда люди на четко поставленный вопрос зачем отвечают в стиле потому что вас не спрашивали почему вас спрашивали зачем то есть для чего с какой целью это абсолютно разные вопросы советую об этом многим задуматься так вот, у мальчика Владика тут же после этого вопроса «Зачем ты мне?» начинается буря эмоций со стороны женщины, ругательства и выплескиваются на него все обиды, как эстазика вода. И с трудом верится, что в замечательной, в красивой, в положительной со всех сторон женщине может содержаться одновременно столько всякого разного дерьмеца. Эти скандалы настолько увлекают женщин, что ни одна из них не задумалась над вопросом, ни одна не перевела этот вопрос в шутку, ни одна не взяла время на осмысление сказанного мной, пишет мальчик Владик, 44 годика. В пылу эмоций женщины убегают, ну и собственно за сим мы и расстаемся. А что собственно такого сложного? Ну, задали тебе вопрос, зачем ты мне? Можно же подумать и ответить, зачем? Почему женщина не может сказать, я тебе для того, чтобы дарить тебе положительные эмоции, например? Почему женщина не может сказать, я тебе для того нужна, чтобы ты не думал, что покушать? Я тебе всегда все приготовлю. Почему женщина не может ответить «я тебе нужна за тем, чтобы тебе не было скучно?» «Я тебе нужна за тем, чтобы у тебя было регулярно?» Скажите мне, пожалуйста, почему женщинам так сложно ответить на вопрос «зачем они нужны?» Дорогие друзья, если вы хотите больше знать о жизни Соло и хотите популяризовать этот контент, я выделил эту тематику для вас в отдельный канал. Ссылочка находится в описании. Также ссылочка там же на группу ВКонтакте «Жизнь Соло». Подписывайтесь, будем рады вас видеть.